Давай ты скажешь, ты лучше выглядишь. А, в общем, всем привет. В общем, мы с Андреем поспали. Меня Андрей сегодня рано утром поднял. Разбудил я ужасно сонная. Вот. А, сейчас мы собираемся с Андреем на пинбол Сейчас мы собираемся с Андреем на пинбол Будем кушать шашлычки. Карина будет жарить. Вот, одеваем обувь. Я... Одеваем обувь? А я еще в розовом лифчике, Андрей сейчас дышит. Информация полезная? Вот... Снабулась, значит... Много полезной информации. Все, я буду влог снимать, нахер надо. Деревенский простак, чтобы не жалко было. А Карина боец UFC. Yeah. что то там ультимейт файт. Это Андрея. Там... Да нет, это не моя. Что ты говоришь, это твоя. Здрасте, мы наконец-то доехали до нашего пентбола. Это Мира. Почему ты согласился играть? Ты одна девушка, ты не боишься? Нет. А вдруг я тебе в лоб попаду? А По ты, я... же, ты уже играла? Ты лучше вроде? меня опасайся. Самое главное правило э — для пейнтбола это не снимать маску на площадке во время игры. То есть вы снимаете маску только на безопасность. То есть сюда и нажали, соответственно, ствол не стреляет. И все, и он, соответственно, стреляет. Ой, кто тут? Ты готов? Да. Давай. Как ощущения? Нормально, весело задаром. Тогда... Мира попала, почему поясница. Какой <с»>. сейчас? Больновато. Это ты что ли? Всем Андрей. Да. За победу в личном мастерстве. Так, лучший стрелок. Трудо. После поездки к Милене у меня до сих пор еще... Ах, жжет, жжет, жжет. А, до сих пор еще красные глаза и какие-то прям уставшие все время. Аж хридово вижу, что я не спал много и восстановиться никак не получается. А, кстати, вот этот глаз на руке тоже закапай. Давай. Стой, подожди, еще тот щипит. А, такое неприятное... Вот так вот. Это, конечно, все. А я сейчас буду думать, что типа, я из-за Милены. <смех> типа, а ты какая она скотина. У меня из-за нее глазами проблемы. <смех> Нет, все хорошо. Так, просто... ты достал про Милену уже. Да, факт, ну, в смысле, достал. Да, я больше про нее вообще ничего говорить не хочу. Она так поступила некрасиво. Как ты думаешь, если бы э, Бузова взяла и написала мне вконтакте «Блин, привет, ты там твои...» Ну, на твои блоги там наткнулась случайно, и ты мне так понравился. Ну, Олег Бузова, который... Ну я поняла. Ну вот и написал бы мне, блин, приезжай, все, я влюбилась в тебя, там все дела, что бы ты сделала. Я бы тебе вещи собрала, я отправила. я отправила к Бузову жить. И что бы, в смысле ты бы так сказал легко, раз это Бузова, все я отдаю тебе, да? Я бы потом как. Бузова, если ты смотришь. Завтра на пол четверка. Сейчас глянем, ладно, расписали. Да, это тебе. О, это единственное. Пожалуйста. <сёк> Ты на фоне туалета классно смотришься. Спасибо. Приехал Карине в гости. А, очень редко у нее бываю, но сейчас пока мамы нет. Давай, летел. Лебедь. По С Небу. Не И что там дальше? Да не так там было. с тебя посидим. Посидим. Поцелуй. Я буду лечить Карину сейчас. Что с вами? Девушка, девушка, что с вами, все хорошо? Я это просто первый день, надо взвесить вашу грудь. Одна грудь тяжелее другой, поэтому нужна срочная операция. Вам во время операции нужно будет быть в очках. Так, быстрее. Так, Ух, все, мы вас спасаем, эту грудь нужно больше сделать. Все, вы здоровы. Счет придет по почте, вам. Сейчас тут палец сломаю, блин, другую скорую вызывать будешь. Люблю. И Милана люблю. Где Милана? Все, хватит. Ставь. Все, все О, сил нет. Андрей, иди сюда. Смотрите, как страшно выглядят руки. Иди сюда. Тут хоррор какой-то получается. Андрей. Андрей собирается на работу. А я излишу. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять. Занимаюсь я зарядкой. Беда, <с doit> какой ты нахуй ты меня не Ты во влоге понимаешь? появишься именно таким не понимаешь, да? Впереди пишет. Нариван ты, блядь. Ладно, мы сегодня на бакале скать. Че хотел во влог Пацаны, я честно хотел во влог, у него есть 5 тысяч, Ну если будет 10 тысяч. Мы, пацаны, подождите, каждому разошлем. Подождите, подождите пацаны. Давай, и давай, чего ты ирина, там ирина, хочешь? Илина идем. Она точно хочет бабло с нами. Или идем по блок. Идем. Давай. Губы на воли по центру. А, а ты себе фигурка. Я себя и так показываю каждый раз. Пацаны, если будет у Андрея Калашникова 10 тысяч подписчиков, он сделает. Всем привет! В общем, пришла я домой. А, так получилось, что я пришла позже Андрея. У Андрея сегодня была дуса. И знаете что? Андрей как бы пьяненький. Прям прям пьяненький. Чё, вот да? не дай бог, ты это не вставишь. Хо, ты это вставишь. Сам я тебя на кресле около двери сидел и ждал. Вкуснее, что это что вы... Чего я, я ни с кем не был. Девочек не было. Были все мальчики. Я выпил один раз, что бывает со всеми, правильно? Правильно. Ну, все.